Динар с теми делами, которые... это продолжение, первой части. Да, продолжение первой части. Потом есть э, материалы Галины и э, еще один, как бы один большой блок, на который нам обязательно нужно всем как бы, собраться. Это что нам делать? Вот текущую ситуацию мы с вами сейчас все обсудили. Она как бы всех не зовут. Что делать дальше? А, соответственно, я и Андрей мы будем как бы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 Итоги подсчета голосов на избирательном участке 1874 в рамках выборов муниципального округа комендантский аэродром. Основные, основной, скажем, массив нарушений это несоответствие соответствие итоговых данных, опубликованных в системе Газвыбора, материальным соотношениям. Многие считали доклады наблюдатели, когда. Реально выясняется, что на 9 избирательных бюллетеней, извлеченных из стационарной и переносной для голосования, больше чем было выдано избирателям, что позволяло усомниться в подлинности и достоверности отражения воли заявления граждан в итоговом, соответственно, протоколе. А уникальность суда. По этому делу заключалось в том, что судья удовлетворила податство об истребовании всей избирательной документации всех бюллетеней, которые были доставлены, и, соответственно, территориальные избирательные комиссии, где они хранились, и до сих пор хранятся, надо сказать, всей судьи Феодорите и не возвращены в ТИК, поскольку она не знает. Она теперь столкнулась с тем, что она не знает, что с ними дальше делать, какой порядок.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 в соответствующих изданиях, то итоговые протоколы, как правило, не были опубликованы нигде, что, в принципе, позволяет обжаловать результаты по округам, в том, в том числе и до сих пор, потому что сроки трехмесячные в соответствии с 67-м федеральным законом исчисляются не с момента принятия, а с момента его опубликования. А а нет, э, э, газ выборы не, считается, не, счит, не является источником опубликования итогового протокола. А что что а, является? В разных муниципальных образованиях в соответствии с уставом или в соответствии с специально принятым регламентом устанавливается, что является источником Это может быть газета, это может быть также стенд э, местной администрации.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 надо отметить, что интересы, интересы комиссии представлял заместитель председателя территориальной избирательной комиссии соответствующего номера. Я не помню. Приморского. Председатель. Да, Приморского. Района. Председатель. Председатель. 28ти. Да, 28, а, 28 председатель. Председатель. Вот. Не присутствовал председатель, а интересы представлял заместитель председателя, которому прочли место, прочли по крайней мере место председателя Тика номер два. 28. Нет, а, Василостровский район. А, вот. Это джационный. Вот. Вот. Вот. Да, что, кстати, потом мы будем при анализе говорить? Судействует о безусловной внутренней их ответственности председателей ТИК за выборы муниципальные, а не только губернаторские, в целом и полная вовлеченность администрации э, и э, ТИКов в эту, э, в эту работу по муниципалитету. Далее, значит, Василиостровский районный суд. Э,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 у нас там результат нам отказано с принятия, да, насколько я помню? Ну, там да, приостановлено, потом возвращено, но... И частные не... жалобу я, по-моему, подавал, да, в городской суде? Ну, в общем, создано препятствие наш. к тому, чтобы Если это я, дело я. было рассмотрено в судебном заседании. Значит, также мы в Осирио-Островском районном суде с хорошо известным Алексеем Касаткиным, здесь руководителем партии «Прогресс» в Санкт-Петербурге обжаловали...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 Изучались судом в ходе судебных разбирательств и подтверждали позицию заявителя о том, что количество, опять же, бюллетеней, извлеченных из уровня, больше, чем количество выданных. В том числе комиссия занимала позицию, пыталась съехать на то, что ошибочно посчитала бюллетени неустановленной формы как недействительные.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 Особенность, там переписанные протоколы, там очень сильная доказательная база. Ей отказали. Там было очень интересное заседание. Значит, в, одном, в первом предварительном заседании представители КМО, ссылаясь на решение Конституционного суда, многим известно, это 8-е, 8, 8, 8 по-моему, да, решение, ссылалось на то, что избиратель не вправе обжаловать результаты вышестоящей комиссии.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 А дальше произошла фантастика. Она назначает следующее предварительное заседание на 9, на 9 утра ну, определенную дату. Мы приходим к 9 утра, без 15.09, нас не пускают в здание суда. Говорят, что только с 9 нас допустят к залу заседания. Потом в 9.05 нас пропускают, очень сильно проверяя внимательно наши вещи когда мы заходим в зал, 9 часов где-то 10 минут, в зале присутствует прокурор, судья, соответственно, секретарь, представители ГМО, который неизвестно, каким и можно, может, в 8 утра или там ночевал, пришел, и обсуждается, но ну, мы успели, обсуждается уже письменное хананство того же плана и того же содержания, которое ранее было отклонено устно судом без права, соответственно, его обжалование. И судья меняет свою позицию ровно на 180 градусов, и, соответственно, нас вот по делу Галкины таким образом выносит. А сейчас довольно сильная частная жалоба находится в граффити. я на него более позднее, чем 8-5, где прямо разрешено. Люди же судились по этому поводу. Я знаю. И вам касается? равно поздно. И Судья кто? была? Судья Пагалкины, э, э, там не Чекри была, там была другая судья, Рибко. Чекри была в отпуске, вот, кстати, Васильострон в суде несколько дел попали в суде Найденова, Рибко и, и еще одной, э, Игорьная. Э, соответственно, сейчас дела Васильостронского слушаются слушается Радовой, в Судей, не только у Чекри. Э, значит, далее... Э, по округу Морской в производстве находятся суда еще первой инстанции очень серьезные дела. По округу 19 и по входящей в него, соответственно, избирательной комиссии 146, 149, 150, 151 заявитель, один из помощников депутата Огресника, да, Василий Денис, да, вот, и э, там очень серьезная идет борьба, э, большое количество свидетелей, большое количество доказательств фальсификации э, итоговых протоколов, изготовления новых протоколов, и, э, э, но я думаю, что все равно суд придет к тому, что в решении просто не даст оценку тем доказательствам, которые свидетельствуют в пользу заявителей, как ну, обычно происходит тогда, когда эти доказательства реально, но ну, существуют. Значит, в Калининском районном суде слушается сейчас слушалось три серьезных дела, о которых мне известно. Одно дело по унесенной урне, может быть, кто-то слышал, что когда Это типовой, да. Типовой да, когда, вы, соответственно, на территории УИКа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 Вот, э, там идет борьба э, тем, что комиссия представляет своих свидетелей, э, заявители представляют, соответственно, своих, идет, что называется, такое э, серьезное противостояние. В последнем заседании было очень интересно, пришла сотрудница полиции, которую не смогли найти представителей КМО и подготовить к заседанию. и она дала неожиданно правдивые показания, вот. В потому, что, как я понял из э, записи, я слушал, она не понимает, что то, что совершили члены комиссии, является уголовно наказуемым деянием. Она просто не знает законодательства. Поэтому она посчитала, что комиссия вправе э, осуществить иди, была иди, конец, вещи, она, она лишь был, должна была проследить, и она считала, что она выполнила свои обязанности, и, и подробно рассказала, как это все происходило при полном протесте со стороны представителей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 Ну, справедливые обоснованные решения. А, судья Миляненко по этому делу предоставил собственно, нам, заявителям, возможность а, фактически изнасиловать АТС Смольного. Туда мы уже посылаем сейчас четвертый запрос судебный, а, на который те вынуждены отвечать. А, цель а, – это выяснение нахождения видеозаписей, которые не были утилизированы по прошествии трех месяцев,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 мы вынуждены были скрипя представить. Мы прочитали эти внутренние регламенты, э, запросили э, с помощью судебного запроса представьте нам документы, подтверждающие утилизацию этих записей, то есть уничтожение их серверов и уничтожение резервных копий. Соответственно. И вот они сейчас вынуждены э, каким-то образом выкручиваться, да. Потому что на самом деле э, неофициально известно, что видеозаписи по-прежнему хранятся, сохранены и, и могли бы быть представлены.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 Петмой, это граждан заявитель АМОСов. Да, думаю, что, да. вот. Дальше была заявитель Молдавская, она была и избирателем, и членом комиссии, насколько я помню, с правом лишающего голоса. Это одно из первых дел, которое дошло до городского суда в порядке апелляционного обжалования, к сожалению. А, перспектив что-либо доказать там. У нее тоже материальные соотношения не шли. А, реально, явный, как явный бы, перебор был с количеством извлеченных из по сравнению с количеством выданных бюллетеней. Но э, пози, позиция районных и городских судов по этому поводу ⁇ технические ошибки. Неустановленные формы. Или неустановленные формы. не поговорим. И технические ошибки, в том числе технические ошибки. Далее, выборский районный суд. Э, там у нас традиционно всю, э, всю публичку, и всю публичку, тем более связанную с выборами, судит, э, на наш взгляд, коррупционный и не правосудный судья Гребенькова Лариса Валерина Лариса, Лариса Валерьевна которая допускает чудеса правосудия, ну например в делах, в том числе и с моим участием был такой прецедент когда рассматривалась дело по заявлению Рыбакова Николая Яблочника, по выборам губернатора и зашла речь о исследовании доказательств уже собранных по делу и обсуждении я, сделала несколько предупреждений, мне искусственных, с тем, чтобы удалить меня из судебного процесса. И когда я отказался подчиниться необоснованным, немотивированным требованиям суда, а приставы не стали слушать судью в честь моего физического удаления зала, судья вместе с представителями ИКМО прокуратуры сбежала из зала и закончила судебное разбирательство в одном из других залов, Выгнав оттуда другого судью, если при этом это подтверждается и протоколом судебного заседания, и видеозаписью. Уникальность того, что я сумел добиться у судьи Гребеньковой, что большинство процессов, которые я там веду, они под видео происходят. Есть видеоматериалы, доказывающие. не стали слушать А Они слушать, потому что почему они не стали? Потому что я сумел их убедить в том, что судья должна представить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 ну, там и бандиты приезжали, давили на членов комиссии у нас, когда в день э, требовали от них э, не подавать жалобы или отзывать свои жалобы, поданные уики. Э, не, а, не бандиты, а... А наверное, друженики. вежливые люди. Вежливые люди, да. И я немножко по выбросму район знает, что какие вежливые люди работают. Соответственно, сейчас еще. Есть заявитель Чернядева, она обжалует э, по муниципальному образованию 15, но там, скорее всего, будут вышибать, опять же, по срокам, э, полагая, что комиссия не обязана представлять суду доказательства опубликования итоговых решений, хотя это, очевидно, ну, незаконно. Э, иные заявители, э, вот как раз Илья Шмаков, э, Марченко, Килибник, они прошли стадию рассмотрения суда первой инстанции, где им было отказано, в том числе по причине того, что избиратели не могут обжаловать решение по избирательным округам, это как раз вот пересечение у нас с Васильевским районом, И я думаю, что мы будем искать пути обращения в конституционный суд совместный по поводу преодоления этого облупления. Значит, Невский районный суд Помимо у вас активно обжаловалась ситуация по участковой избирательной комиссии номер 1568, это Ивановский, соответственно, муниципальный округ Ивановский, обжаловались и выборы губернатора, и выборы муниципальных депутатов. Уникальные, уникаль, уник, да, вот уникальные заявители, они находятся здесь сейчас, справа от меня. Ольга Владиславовна Шельметьева и... Да. и Андрей Барабанов. А уникальность заключалась в том, что а, они являлись не только членами комиссии с правом решающего голоса, они являлись избирателями а, по этому же участку, что а, давало ему определенную как бы фор по сравнению со многими другими заявителями в районных, в районных судах.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 в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Их хочу, как бы, тоже попытать немножко повыявлять а позицию. Я сам себя буду себе представляю да. как, как ни странно, да. Как вот. ни Значит, в Красногвардейском суде практически не было, и Красногвардейский район практически не было заявителей. А, к сожалению, был такой избиратель Грибин, а, который предоставил мне доверенность, но ввиду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 Слово будет предоставлено, он расскажет очень интересно связанные между собой процессы, где обжалуются в порядке 25 пятой главы незаконные действия правоохранительных органов, которые участвовали в его воспрепятствовании мобилизации своих прав в качестве члена комиссии, представителей СМИ. Да, соответственно, решение комиссии этой КМО у нас купчено, да? которое, соответственно,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 сначала. А по, по месту нахождения это Фрундельский, да? Фрундельский. Там ему отказали в принятии заявления по надуманным основаниям. Вот, успевая в сроке, он подал заявление по месту регистрации, обжалуя те же самые действия. Этот Красносельский районный суд параллельно обжаловал действия сотрудников полиции в прокуратуре и прокуратуры. Прокуратура... А, прокуратуры в Октябрьском суде по месту нахождения прокуратуры. А, да,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 Это все, да. На самом деле я, я рассказал вам практически о тридцати делах. Э... Аналитики был Да, сред, ну срез конечно. Средства аналитики еще пока никакой не было, мы о ней поговорим. Но краткое резюме, прежде чем я предоставлю слово э, Владиславу, Евгению, Ольге Андреев, который немножко может быть свои впечатления о судебном разбирательстве по я хотел сказать. Вот о чем. И не согласен коренным образом с позиции о.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 в том числе и оппозиционных кандидатов, было связано именно, мне кажется, не с самостоятельностью судов, а с конкретными установками, которые, которые были даны. Ну, слушай, я совершенно согласна с вами, потому что, вот что? я была на УИКе, и меня не как кандидат, да, и много раз приходили там сотрудники полиции, и они много раз как бы... Были... Вот вы хотели меня удалить, да, но вот я понимала, что они вот, вот уже собрались и уже пошли, да, но не удалялись. Это была установка, чтобы мы все заданы, чтобы мы все остались и появились этот трэш до конца. Я согласна, что. На, да. на, на самом деле я делаю вывод, что, что как институт. Ну что, типа у нас есть демократия? Нет, дело, дело не демократия. Дело в том, что институт а, выборов, а, он должен, должен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 Соответственно, в этом смысле общество, к сожалению, глухо к темам, к нарушениям, на которые мы пытаемся обратить внимание. А вывод по судебной системе. Ну, судебная система полностью деградировала. Вот, полностью... Выводы на конец. У нас еще... У нас еще... Я тебе отвечу, украсть. Да, я слово хочу передать. Давай, слушай. Значит, Владислав, только... Я был кандидатом по муниципальному округу Васильевский, там же проживаю тоже и наблюдал на одном судебном на избирательном участке. Спасибо. Yeah. информации, у меня и заявление было подано так, не очень грамотно вот. и свидетели, к которым я обращался тоже не хотели ничего рассказывать все говорили, что все было законно все было нормально но потом некоторым, некоторым пришлось ну, удалось убедить, что ну, в разговоре сопоставить факты показать закон люди согласились, что там было нарушение и были согласны прийти в суд показания. Ну, а потом, когда подключился Динар, там уже попроще стало. Он как-то более довольчиво все объяснил. И у нас пошли, значит, свидетели в суды. У нас уже, значит, это все было зафиксировано. Вот в части, как раз почему надо ходить в суды, что суд, он как бы фиксирует все эти события. И в более законную форму, в более такую же солидную форму все это дело нет, нет, нет, нет, нет. Фиксация вот этих событий идет уже судебными документами, и люди, которые, например, там что-то тебе рассказывают, что они что-то видели, они уже приходят в суд и рассказывают это по уголовной ответственности. Вот. Поэтому вот таким образом суды должны... Быть. Другое дело, что... О ну, насчет результата тоже, хотелось сказать. У нас шли как бы условно... 4 группы на выборы, ну можно так разбить вот, кандидатов на четыре группы, значит первая группа ударная это значит то то что и планировалось кем-то там выше установить депутатов вторая группа это бывшие депутаты, которых состоящие органы хотели сместить, которые уже там принимали самостоятельные действия и мало управлялись, вот и четвертая группа она Что получается, что то есть, если мы победим на то, что на подходе появляется вторая и третья группа. то есть сами вот самовыдвиженцы, движенцы и взаимные да, недостаточно известны, они, они все равно не, не, не доходят до победы этих самых выборов. И еще тоже момент: что у нас такой законодательство. Я можно на Представители избирателей, мы ну решили подать заявление в аспарь результатов выборов. Заявление мы указали, подвоз избирательных автобусов. А вот эти вот не прошитые списки избирателей на засущественном голосовании, которые каждый раз строились новые. И те нарушения, которые писала Елена Симакова на избирательной комиссии, на том зафиксировании нарушения, из этого ударили. Заявление это в заявлении -то все было указано. Заведение на самый последний момент, и поэтому без госпошлины. вот просил от срочи, кто-то и принять заявление. А в результате заявление было оставлено без движения, так как, ну, не пачно госпошлины. Заплатили? конечно и Вынесено определение. Поступило оно мне за, за два дня до окончания сроков. Естественно, ничего не успевало. Я уже подал заявление в Господшиной и с хадатайством о восстановлении сроков. Срок, да, но... Мне вернули на том основании, что сроки могут не восстанавливаться, а только продлеваться. Ну, закон, да? То есть сроки, установленные судом, они не установлены законом, а не установлены судом. Они могут только продлеваться. А сроки установлены законом, они могут восстанавливаться. Не да? То есть да, хадатайство с интаксической музыкой. На этом основании все вернули. Ну вот, у меня не хватило каких-то, наверное, юридических знаний и времени, чтобы да, все оспаривать. Ну, так все осталось. А вот Какое впечатление о возможности восстановления избирательных прав? В суде? То, так, мне кажется, да мы все, все. Динар, Динар, это на дискуссию тоже Динар, вопрос. Дальше. Как бы, опережаешь чуть-чуть, э, Ольга. Не-не, у нас просто будет как-то ещё будет дискуссия по общей. Не, вот тогда все вам рассказывают свои впечатления. Рассказывайте. Да, да, да, да. да, вот интересно интересный да. случай. Хотела бы добавить, что у нас весь был ревангский округ, у меня оказались данные. В связи с тем, что я э, контактировала с представителями Союзовой России, я была на правой коммуникации. Поэтому они данные и такого переписанного птича. не надо было ничего переписывать, и вдруг, откуда ни возьмись, появляется некто фамилия Ганзаев. Причем они не них одну-то да. к каким-то другим своим И они, видимо, не заранее договорились, а уже после голосования. Поэтому пришлось предпринять массу усилий и на пяти участках и шести. Вот Ивановский блокомер переписать протоколы. Уже после этого попал, да. да. да, кого-то из своих никак. выключили. Да, <связь> да. <связь> да. да. но <связь> из-за этого, <связь> я говорю, почему оказалось такую информацию, какую-то такую, какую получить в связи с этим, что из-за того, что вот эта пятерка, которая была уже, в общем, упакованная, готовенькая, из-за того, что включили азербайджанцы, как они договаривались, но это было уже потом.